Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян, и сегодня я записываю новый отзыв о своем любимешем, любимемшем, любимемшем Лс клубе. На сегодняшний день я заработала пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать рублей. И моя команда 1421 партнер, до пятой линии вижу, остальных не вижу. Активно работает у меня на площадке Монибокс 512 человек. Сегодня я записываю ролик, так как у нас грядут очень большие изменения. У нас будет новый инструмент. По всем площадкам, как зарегистрироваться, как заполнить профиль, как пополнить кабинет, и по всем этим площадкам у меня есть ролики на моем канале. Если вам интересно, вы можете найти эти ролики и просмотреть, как зарегистрироваться, как проплатиться, как полностью все, все, все. И по всем площадкам, какие площадки привязаны к каким, какая площадка привязана к Монибуксу, какие привязаны площадке к жил как купить лотерею и об обучении у меня есть ролики поэтому я об этом сегодня рассказывать не буду а сегодня я расскажу вам о нашем новом инструменте у нас запускается новый инструмент автопостинг что это за инструмент это инструмент, ребята, будет суперский. Вам не нужно будет каждый день создавать новые посты и через каждый там обед, утро, обед и вечер делать свои посты, кидать по группам. За вас будет делать этот инструмент. Значит, на сегодняшний день открыта регистрация. Старт будет полностью, он подключится 16 июня, но сейчас открыта предстартовая регистрация. Вконтакте он уже подключен. Вы можете подключить свою страничку к этому автопостингу. Что это такое? Ребята, давайте посмотрим. Значит... Попробовать нажимаем. Как зарегистрироваться? Вписывайте свою фамилию обязательно, обязательно вписывайте э, имя, э, почту, пароль, э, подтверждаете пароль. И кто вас пригласил, обязательно смотрите и нажимаете регистрация. И, так как я уже зарегистрирована, и, э, я вам сейчас покажу в кабинете, что. Как это выглядит в кабинет? Да, давайте я авторизуюсь, войти. А капчу нужно ввести: пятьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят и войти. Неправильно капчу вела. Войти. Проверьте капчу. А, да. Минус. Еще раз. Тогда введем пятьдесят девять восемьдесят. Войти. Обновим страничку и заново войдем потому что долго была открыта войти успешная авторизация и попадаем в вот такой вот кабинет а ссылочка ваша вот она будет вы можете ее скопировать и будет ссылочка на этот автопостинг под моим роликом значит здесь на главном это главная страница Посмотрим на главной странице у нас. У меня уже здесь два человека зарегистрировано. А здесь для партнеров ЛС-клуба будет стоить автопостинг 250 рублей в месяц. И а, можно будет делать до 5 постов каждый, с каждого аккаунта. С каждой личной странички. Также будет бонус активным партнером 49 рублей. Он будет автоматически вам зачислиться при оплате. Теперь, что еще хочу вам показать. Будет также конструктор. Можно создавать свой сайт. Автоматизация. Здесь будет соцсеть наша. Великолепно. Это будет просто. Просто э, э, супер. И, естественно, будут бонусы и все, все, все. Э, ребята, как заполнить профиль? Профиль заполняете. Полностью все. Прописываете. Обязательно прописывайте а, полное имя, обязательно вставляйте свои кошельки а, Kiwi Payer и Perfect. Если у вас нет этих, а, а, один есть какой-то кошелек, вы можете за, а, прописать его и а, а, здесь поставить на остальных а, просто нули. И нажать «Сохранить». Но ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. А фотография у нас еще не загружается. Сегодня-завтра это сделают наши программисты. Поэтому тем, кто не партнер нашего клуба, им будет обходиться этот автопостинг 299 рублей в месяц. Так что, ребята, это всего лишь пачка сигарет. а Поэтому, если вы хотите автоматизировать свой бизнес, это просто будет незаменимый помощник нашему онлайн-бизнесу. Ну и, конечно, я еще хочу что сказать. Ребята, те, кто говорят о том, что наш ЛС-клуб, не выплачивает. Я уже видела, и ролик записали там, и это просто, ну, обидно за то, что люди, которые, не приложив никаких усилий, и записывают еще ролики о том, что наш ЛС-клуб уже крах нам, о том, что мы де деньги не получаем, о том, что у нас деньги не выводятся. Смотрите, я каждый день, каждое утро, или э -э -э вечером, на ночь я делаю выплаты, в, вот, в нашу группу, где у нас 10 тысяч 211 партнеров. Посмотрите, вот выплата за шестое. Посмотрите, какие выплаты. Не буду листать дальше. Вот наш Денис, Денис, наш админ. Это наша презентация у нас в Сочи. Вот за седьмое. Это было за шестое. Вот они, за восьмое и за девятое. За вчерашний день я еще э, э, не делала, но сейчас я сброшу. Так что вы можете зайти в ЛС-клуб, посмотреть все наши новости, посмотреть командные новости, полностью все. И не надо э, слушать никого. Наш клуб процветает и будет процветать. Посмотрите, я вчера сбросила выплату. Вы видели хоть в одном проекте, чтобы за один раз 100 тысяч вывести. Ребята, да, это просто, это просто супер. Поэтому я обожаю свой клуб до такой степени. Лучше нашего клуба нет на все во всем интернете. Ссылочка моя будет под э, моим роликом и на автопостинг, и э, на э, э, если вы хотите прийти в мою команду, я своим партнерам помогаю выходить на выплаты. А поэтому вы можете зайти в, в наш э, клуб, или же у меня есть чаты, которые здесь полностью все, все командные новости. Все, кто получает переливы, все полностью у нас здесь в, в, в, в, в, в чатах. Поэтому, ребята, не верьте никому. Мы будем цвести и процветать. Ну, на этой в, в, в, ноте позитивной я заканчиваю свой ролик до новых встреч на моем канале приглашаю вас в свою команду будем работать будем зарабатывать деньги здесь у нас деньги крутятся очень большие ребята поэтому добро пожаловать в мою команду